Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики канала, ну и просто случайные прохожие. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Виктория Нигматулина. И я давно уже свечусь на этом канале. И есть какие-то даже видео со мной, и вы можете посмотреть. Так вот, я хотела с вами поделиться интересными открытиями, которые со мной происходят. Вообще, я планирую делиться этими открытиями в течение какого-то времени. Все, что будет со мной происходить, потому что я понимаю, что это, возможно, будет вас вдохновлять. Это может вдохновлять даже меня саму, потому что я иногда смотрю эти видео, и... Ну, это как-то здорово, как будто, как будто какие-то заметки для самой себя. Очень интересно. Так вот... Хочу сказать, что сейчас такой период интересный, и такое время, оно, на мой взгляд, для того, чтобы самосовершенствоваться. Потому что паника или еще какие-то глупости не приводят ни к чему хорошему. А самосовершенствование – это актуально всегда. Из того, что, чем бы я могла с вами поделиться. А поделиться я могу вот чем. Недавно познакомилась с интересной такой дыхательной практикой Вима Хофа. Вы можете даже ее найти. Она не длинная, много времени не требует и достаточно простая. Очень глубокая. По крайней мере, знаете, когда я ее попробовала, я не ожидала такого результата. Практиковала я ее уже несколько раз, и результат не заставляет за собой долго ждать, у меня начали происходить интересные открытия, открываться сновидения, вплоть до того, что если мне снится, ну к примеру, что я что-то съела, я просыпаюсь с полным желудком, это забавно, но это так. Помимо всего прочего, эта техника прекрасно работает с организмом, приводит его в порядок, в баланс. Мало того, что она энергетически восстанавливает. В общем, у меня на начали происходить процессы самоочищения организма. Вот это вот очень интересно. Причем здорово, что ничего для этого не нужно. Только подышать. Это так классно. Вот. И я в процессе. Я еще в процессе а знакомства с этой техникой. Буду продолжать ее дальше. И с вами делиться происходящими со мной открытиями и событиями. Возможно, это кого-то вдохновит. Мне будет очень приятно, если я поделюсь с вами чем-то хорошим. Да и в принципе, может быть, для кого-то это будет каким-то толчком к развитию. В общем, всего вам доброго. И ждите продолжения. Обязательно буду снимать еще видео. До свидания. Забыла упомянуть, что эту интересную технику я оставлю под видео в описании. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте делиться нашими роликами, комментировать, кому интересно. Да и кому не интересно, ваша критика порой тоже имеет значение. Спасибо вам за все. Всего вам доброго.